Я хочу порекомендовать вам канал Полины Прохоренко. Хотя у Полины еще не так много подписчиков, Полина снимает очень классные и веселые видео. Ну, в общем, заходите на канал Полины и смотрите сами. Подписывайтесь на ее канал. Ссылка на канал в описании. Всем привет, с вами Алена. И сегодня я снимаю видео, что я купила в Казани, что из сувениров и из еды я вообще там купила, куда я спустила все свои деньги. Так, короче, начнем. Самому маленькому братику, которому годик, я купила детское мыло такое. И я читала, кстати, оно произведено прямо в Казани. Вот детское мыло. Ну что ему еще можно купить? Купила ему мыло. Второму братику, которому 4 годика. Я взяла мармеладки. Они лежали в Казани и пахнут Казанью. Чувствую запах Казани. К родителям я купила алкогольная махита, там была маленькая баночка, так что ее уже выпили, она была маленькая очень. У нас тут такого не продают. Дальше я купила в Казани э, вот такой, надеюсь, казанский чай, чай черный байховый. Дальше я купила чак-чак, вот такой чак-чак, он книжечкой вот так открывается. И кто не знает, что такое чак-чак? Но это как бы типа такая сладкая штука. Это вкусная штука. Это национальная казанская еда. И знаете, когда я съем чак-чак, когда мы все съедим чак-чак, то можно сюда положить какой-нибудь подарок. И это будет очень классно. Когда ты положил сюда подарок и книжечкой открыл-закрыл его, это так прикольно. Я купила очень очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень очень много магнитов. Это только обычные магниты, но у меня тут еще есть магнит необычный. Это непростой магнит. Один магнитик такой большой. Вот. Тут все достопримечательности, ну, может, не все, но многие, в принципе, достопримечательности Казани. Второй магнитик, сейчас распакуем. Такой вот магнитик. Тут тоже мечеть, вот видите, и он как бы в такой рамочке, это прикольно. Два вот таких магнитика, это у нас Саратов и Ульяновск. Раньше Ульяновск назывался Симбирском, вот так я поняла. Вот такой магнитик, это мы с учительницей выходили. Ой. Второй магнитик, это Саратов, это мы непослушные детки, выходили в 12 часов ночи. Мы выходили одни, вот нам не спалось, и я там купила магнитик. Вот такой вот магнитичек. Этот магнитик я вам покажу потом, потому что это просто огромный сувенир. И следующее, что я купила в Казани, это такая шкатулочка деревянная. Вот так она открывается. Бархатом, по-моему, вообще-то такой. Типа бархатная бумага. Ну, что-нибудь найду сюда сложить, в принципе. Такая вот ручечка. И вот так она закрывается. Купила я вот вот такую вот подвесочку. Тут написано love И стоила она всего лишь 30 рублей. Достаточно яркая. Так, в том же ларьке я купила таких голубков. Вот такая вот статуэточка. Прикольненькая такая, мимимишная. Боже мой! Я взяла вот такой колокольчик. И тут Казань. Нарисовано. и тут герб казанский вам осталось немного подождать это будет уже скоро а тут догадка спрятана вот такой вот вот такую подвеску ихнула о сняла вот, так, вот такое яблочко такое прикольное и на обрядной стороне такое вот яблочко это вот такая ночная казань календари на 2017 2018 года. Давайте я вам покажу картинки. В Казани очень красиво, и это кукольный театр там такой. Я его видела. Это кольцо в этом гипермаркете семиэтажном. Мы покупали чак-чак. Дальше я купила вот такой вот камушек. Я не знаю, честно говоря, что это за камушек. Я забыла, как он называется. Как бы он забирает всю негативную энергию и все такое. Поэтому я его ношу всегда с собой в кошельке. Дальше я купила вот такую вот птичку. Такую вот маленькую, как она там, синичку. Вот. Такую вот на холодильник. Такая она маленькая. Такая. А потом я купила еще это печенье с предсказанием, и оно уже все поломалось, правда. Но это не страшно, я купила две таких печенюшки, вот, потому что они стоили там достаточно недорого. Одну я съела сразу в Казани, в печеньке было такое предсказание. Так, вот, будущее выглядит многообещающим. Осталось... Два самых последних <плевые> сувенирчика, которых наверняка все так долго ждали. Особенно я. <свеч> Итак, это сувенирная тарелка. Тут даже цена написана все еще. Так, сейчас откроем. Такая вот тарелочка. Мечеть Казанский Кремль. Вот этот вот беленький. Это я не помню, как называется тоже. Это, по-моему, театр. И вот также такая подставка, то есть можно повесить или поставить, ой. И так и так будет красиво смотреться, вот. И последнее. Этот сувенир мне полюбился больше всего, он мне так понравился, он мне бросился в глаза прям вообще. Так, это у нас, короче, смотрите, магнитик такой прикольный, ну, может быть, кто-то и видел такие, но, блин, ну я повстречала первый раз такой магнитик. Это все наполнено водой. Тут, видите, вот кораблики такие. И, и такие кораблики, короче, их вот так круто делаешь, и они плавают. А, -а, -а. а еще, если вот так вот их потрясти, вот, они будут плавать по пузырикам. Это прикольно, блин он меня очень сильно полюбился и моему брату мы забыли еще про Денис сувениры ага. это два, две вот такие поющие статуэтки <звы> если мы дунем просто <звы> как бы свисток громкий получится, но если залить сюда воды так, надо налить короче, водички из под крана прям можно наливать, но просто у меня тут крана пока нет комнате и наливаем насколько можно больше заливаем прямо все же по-моему наполнилось и так и свистим вот она настоящая музыка и это очень классно она как птичка поет Прикольно. Блин. Вот. Мне очень понравились вот из всех, вот мне прям очень сильно понравились. Это сувенирная тарелка, потому что казанскую тарелку у нас не купишь, и она классная. Также понравились эти птички. Ну, на них не написано казань, но все же они очень прикольные. Это прикольно, вешаешь на холодильник когда кораблики качается. Так, ну в принципе все. Конечно мне понравились все сувениры, но больше всего я выделяю вот этим. поэтому я их в конце вам показала, потому что на ну, это долгожданное событие. Итак, всем пока. С вами была Алена, и не забывайте подписаться на мой канал и поставить этому видео пальчик вверх, потому что я старалась. И не забудьте рассказать своим друзьям. Всем пока!